Друзья, всем привет! Меня зовут Сергей и вы попали на канал iKigay И мы здесь обучаемся техническому анализу прямо на живых примерах а, Небольшое отсутствие у меня было, не мог я выпускать видео, но я тщательно следил за биткоином И давайте мы с вами разберемся, что мы предполагали, что у нас произошло и что мы теперь предположим Итак, в прошлом видео мы предполагали вот такой вот сценарий образования головы и плеч То есть вот здесь вот мы с вами, насколько я помню, смотрели цену, когда цена находилась в данном месте а Цена дошла до скопления это сильная область поддержки Немножко отскочила, то есть подержалась здесь а, Небольшое коррекционное движение И потом цена пошла вниз Тем самым образовав собой фигуру технического анализа голова и плечи которая указывает на смену тренда Краткосрочного тренда а, Вот наша голова и плечи рисую линию шеи И потенциал головы и плеч равен ее голове То есть движению к трендовой линии поддержки Что мы с вами и предполагали Цена у нас зашла до трендовой линии поддержки И здесь она уже отскочила Обратите внимание, что цена у нас ходит в диапазоне, давайте я нарисую этот диапазон, рисую трендовую линию сопротивления, вот по этим максимумам и трендовая линия поддержки у нас имеется, то есть цена ходит в диапазоне от уровня к уровню, от уровня к уровню и в данный момент цена отскочила от трендовой линии поддержки. Следовательно, куда она движется? Она движется к трендовой линии сопротивления. Но перед этим ей нужно преодолеть уровень 35 тысяч. Это сильный уровень сопротивления для цены. Плюс ко всему нельзя исключать тот вариант, что максимум у нас здесь может обновиться. То есть, давайте все затру. Цена может примерно вот здесь отскочить на уровень 35 тысяч. Будет у нас небольшое поджатие. И тогда это уже будет явный сигнал к пробитию трендовой линии поддержки. И дальнейшему движению вниз до уровня примерно 30 тысяч. Также, друзья, обратите внимание, давайте откроем RSI. Почему у нас здесь произошел разворот, обратите внимание на расхождение, здесь у нас понижение минимумов происходит, вот оно. А здесь у нас более такая ровная картина была, здесь цена стояла в диапазоне, здесь потихоньку наши максимум минимум повышались, то есть было расхождение, дивергенция и цена у нас стрельнула вверх. Плюс ко всему, друзья, здесь была вот, также вот такая вот картина, а это у нас нечто похожее опять же на голову и плечи, вот раз плечо, вот голова, вот плечо. А с потенциалом до уровня 35 тысяч, который уже почти реализовался. И также это можно было интерпретировать как восходящий треугольник вот такой вот локальный восходящий треугольник. Но это уже не важно. Сейчас важно теперь, что будет с ценой дальше. Давайте с вами в этом разбираться. Итак, если у нас здесь интерпретация головы и плеч в данном диапазоне, то потенциал у нас уже полностью практически отработан, и цена готова совершить коррекционное движение. То есть движение вниз от уровня 35 тысяч. возможно тестирование этого уровня и потом уже дальнейшее движение вверх. Но опять же, друзья, сильный уровень сопротивления стоит здесь у цены. То есть нам нужно его преодолеть. И возможно здесь будет либо вот такое движение вниз, либо консолидация. То есть она будет здесь достаточно длительное время стоять. Тем более сегодня у нас выходной. И выходные, напоминаю, криптовалюта часто, чаще всего, движется на понижение. То есть... Вот если мы сравним все предыдущие выходные, то мы увидим, что выходные цену постоянно практически тянут на понижение. То есть, вероятнее всего, отсюда цена пойдет все-таки вниз до нашего скопления. Но она вряд ли она будет пробивать трендовую линию поддержки. То есть, возможно, вот такое вот движение в диапазоне, вот такое вот. Плюс ко всему мы видим, что цена достаточно далеко ушла от линии MA50 Это достаточно сильная линия на часовом тайфрейме И вероятнее всего у нас будет здесь коррекционное движение Но, друзья, здесь у нас образовался сильный импульс, обратите внимание И после этого импульса цена может как бы таким инерционным движением продолжить свое движение вверх Но поскольку сейчас выходные, я к этому варианту не очень склоняюсь Давайте откроем тайфрейм H4, видим здесь уверенную свечу на повышение Паттерн, указывающий на повышение, образовался он на трендовой линии поддержки, то есть это у нас бычий сигнал, и вероятнее всего цена через какое-то время, возможно в понедельник, Продолжит движение вверх и дойдет до трендовой линии поддержки, которая находится в данном месте И как раз таки до уровня 39 тысяч нашей третьей с вами цели на лон. Но пока у нас тут выходные, я рекомендую все-таки подождать развития событий Подождать, что у нас здесь будет происходить с ценой И только потом уже принять решение ближе к понедельнику Посмотрим мы также на дневной тайфрейм На дневном тайфрейме в принципе есть также небольшой фактор для повышения в виде данного Однотысячного паттерна, вот он То есть большая тень снизу от уровня поддержки От трендовой линии поддержки Это фактор для повышения для понижения факторов крайне мало, то есть я больше склоняюсь к повышению в данном месте И пока что мы с вами ждем и потихоньку рассматриваем лонг Итак, подводим итоги, рекомендую сейчас просто наблюдать за ценой, ничего не делать и просто ждать хотя бы завтрашнего дня или понедельника Вариант развития событий такой, что у нас здесь может инерционным движением цена еще разочек выстрелить и только потом пойти на коррекцию Либо же цена не сможет пойти дальше на повышение и она будет стоять здесь в диапазоне от данного уровня поддержки до данного уровня сопротивления. То есть будет у нас вот такой вот диапазон Диапазон это не очень хороший вариант развития событий Поскольку здесь у нас может максимум обновиться И цена может пробить трендовую линию поддержки а Посмотрим, что будет пустить по итогу И друзья, мое мнение, мое видение Я склоняюсь вот такому движению до данной области поддержки То есть коррекционному движению вниз Поскольку здесь у нас находится сильный уровень И цена после импульсного движения любит у нас откатываться Лично я просто пронаблюдаю и подожду завтрашнего дня Также обратите внимание, что RSI на часовом тайфрейме Находится практически в зоне перекупленности Вот у нас так называемый уровень сопротивления и цена может отсюда скорректироваться Это вполне вероятно Так что сейчас будет у нас коррекция Потом возможно движение в диапазоне Ничего интересного у нас не будет И мы просто ждем и наблюдаем Вот такая вот, друзья, ситуация на биткоине Причин для паники нет Мы и не падаем и не растем Просто стоим пока что на одном месте И вот самый важный момент Это у нас будет именно уровень 35 тысяч Мы либо его пробьем Либо отсюда отскочим И пойдем дальше на понижение Пробивает трендовую линию поддержки И нам нужно посмотреть здесь каких-либо сигналов Вот на данном уровне сопротивления Пока что сигналов нет, пока что просто импульсное движение у нас имеется И нужно посмотреть, что будет происходить по итогу И как более рисковый вариант, можно рассмотреть позицию на лонг прямо сейчас Поскольку здесь у вас возник паттерн То есть можно поставить стоп за уровень поддержки и зайти в позицию на лонг Но опять же, это более рисковый вариант Поскольку максимум у максимума здесь может обновиться Все, друзья, вроде все, что хотел я сказал на этом видео подходит к концу. Обязательно поставьте это видео лайк, если это видео было с полезным информативным. Подписывайтесь на канал, кто не подписан. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать следующие полез для вас видео. Пишите в комментариях ваше мнение насчет биткоина. Пишите вашу обратную связь. Всем желаю всего самого наилучшего. Всем профита. Побеждайте, друзья. И всем пока.